Старец Досифей, билет в рай. Человеку для того, чтобы покинуть этот мир, нужно оказаться в нужное время, в нужном месте. Когда он еще не готов, Господь говорит, побудь здесь еще немного. Если человек будет думать о том, когда его не станет, он просто сойдет с ума. Поэтому всему свое время, именно тогда мы получим наш билет в это путешествие. У вас есть сейчас этот билет? Так вот, когда мы его получим, мы не знаем. Но единственное, что мы знаем, что это путешествие рано или поздно состоится. Больше мы ни в чем не можем быть уверены. То, что этому путешествию быть, в этом можете не сомневаться. Единственное, что мы не знаем, когда это произойдет. Без разницы. Когда мы уйдем рано или поздно, значение имеет, как мы уйдем. Будет ли у нас билет, чтобы следовать в нашем направлении. Вот что должно нас волновать и днем, и ночью. Если мы потеряем что-то другое, не беда, у всего есть срок годности. Но главное – не потерять это путешествие, что является конечной целью каждого человека. Путешествие, ведущее в рай. Если человек потеряет этот билет, то ему лучше было бы вообще не рождаться. Даже если здесь он проживет тысячи лет, лучше ему было не рождаться. Катерина, ты что, с чем-то не согласна? Ни с чем. Хорошо, у тебя билет готов? Голос за кадром. Я пытаюсь, Геронде. А ну, расскажи, как ты пытаешься? Голос за кадром. Как вы говорите? Господи помилуй. Но ты готов? Голос за кадром. Стараемся и мы. Геронда. Как? Расскажи, чтобы мне тоже знать. Как и мне получить этот билет? Помоги нам немного. Голос за кадром. Жить праведно, Геронда. А конкретней? В обычной жизни, чтобы купить билет, нужно пойти в специальную фирму. Там объясняешь, что конкретно хочешь. «Куда и зачем?» «Ты же не приходишь туда и говоришь, что пришел посмотреть, какие они тут красивые?» «Идешь в фирму и обращаешься с конкретным вопросом. Делаешь им запрос». «Так вот, какой запрос ты сделал до данного момента?» Голос за кадром. «Я не ходил в фирму». Геронда. «Так, а где ты тогда купишь билет?» Голос за кадром. «Я не знаю». Геронда. «У нас нет времени на раздумья. Билет нужно было бы покупать не вчера, а позавчера». И единственное, как я вижу, что нас не беспокоит, это этот вопрос. Об остальном мы переживаем. Мода, куда отправиться в путешествие, что где скажут и так далее. Вот об этом мы переживаем. А вот тот заветный билет, думаете, наверное, что будете здесь столетие? Если бы у нас была завтрашняя статистика, вы знали бы сколько людей, таких как ты, как я, отправится в это путешествие. Тысячи людей. Тысячи. И откуда нам знать, что нас нет в этом списке? Нас не спросят, готов ты или нет. Готов ты или нет, цель должна быть, чтобы твой билет был готов. Готов или нет, тебя отправят по направлению, но если у тебя нет билета, то отправишься ты в другую сторону. Туда, куда даже демоны не хотят попасть. С чем ты не согласен, дорогой мой? Ни с чем. Вы готовы выписать свой билет? Что думаете? Что скажешь? Согласны с тем, чтобы выписать билет? Сейчас я дам вам инструкцию, как выписать билет. Если будете ей следовать, все получится, и ждет вас великая радость на небесах. Если же вы ей не воспользуетесь, то Боже сохрани и вас, и меня. Фирма, которая выписывает эти билеты, это церковь. Не стены храма, конечно. Но то, что там внутри даст вам билет. И не только билет, но и паспорт. Мой паспорт, например, закончился, как я понимаю. Знаете, что такое паспорт? Это крещение. Во время этого таинства человек становится гражданином Царствия Небесного. Поэтому крещение – это паспорт. Но мы на ступенях наших грехов снова пришли к началу. То есть нам нужно обновить наш паспорт. Он закончился, если можно так сказать. И это обновление происходит через покаяние и исповедь, чтобы через все это обновился ваш небесный паспорт. Но, как вы знаете, человек не может путешествовать только с паспортом. Нужен билет, правильно? Так вот, билет – это тело и кровь Христовой. Не три раза в год, не раз в месяц, а, как говорят святые, если есть возможность каждый день. Когда святого Василия спросили, как часто нужно причащаться, он ответил, что хорошо это делать каждый день. Конечно, у нас нет возможности причащаться ежедневно, но мы можем причащаться каждое воскресенье и по большим праздникам. И, конечно, нужно жить, как того желает Христос. У Него есть свои законы. Если мы будем соблюдать эти законы, нам ничего не страшно. Поэтому следует причащаться. В этом ведь и есть смысл литургии — принять Господа, стать Его частью. Это цель святой литургии. Поэтому священник всегда говорит нам: со страхом Божиим и верой приступите. Заметьте, каждый раз. Но это не священник вас зовет, а Христос через него. Зовет не святых, не ангелов. Не думаю, что у ангелов есть необходимость, а нас, кто в этом нуждается, нас, кому необходимо, чтобы билет был готов. Что думаешь, Дмитрий? Мы можем уйти в любой момент, совершенно в любой момент. И знаете, если человек готов, вполне возможно, он может уйти и на час раньше своего времени, так как если он уже готов, что еще ему делать здесь, на земле? В этой жизни существует 99 несчастья и лишь одна улыбка. Поэтому, если человек готов уйти в Царствие Небесное, не является ли логичным сделать это на час раньше? Лично меня бы устроил такой вариант. А вот вас не знаю, у вас никогда ни на что нет времени. Вы заняты другими вещами. Нет у вас такой возможности. Но в любом случае, я бы посоветовал вам иметь ваш билет на готове. Никогда не знаете, что будет. Придет и ваш момент, когда придется отправиться в путешествие. Катерина, что скажешь? Оформим билет? Есть ли у вас какие-то вопросы, замечания, предложения? Можете сказать мне, знаешь, это не так и не согласится со мной, я буду только рад, вы мне поможете таким образом. Мы можем обсудить эту тему, потому как моя церковь, которой является Христос, с Его святыми и апостолами учат меня таким образом. Как получить паспорт и билет? Офис, где мы можем получить билет – это церковь и больше никто. Подпись будет поставлена самим Христом, красными чернилами, его кровью. Это путь, которым мы можем отправиться на небеса, потому как, если бы Христос не взошел на крест за наши грехи, мы не смогли бы получить ни паспорт, ни билет. Знаете, что такое первородный грех, который пришел искупить Христос? Это отдаление человека от Господа. Адам и Ева пошли путем отдаления от Бога. До этого они были вместе с Господом. Они видели друг друга, разговаривали друг с другом, жили вместе, можно так сказать. Но после изгнания они отдалились от Бога и не могли больше спастись. Представьте только, какой огромный грех совершили Адам и Ева, и сколько усилий, стараний, поступков пришлось совершить Господу, чтобы вновь соединить человека с Ним. И это происходит через крещение. Во время крещения происходит то же самое, что делает Йоргас, когда к дикому дереву прививает плодоносную ветвь, и дерево начинает плодоносить. Это происходит и с человеком. Он рождается диким, то есть отделенным от Бога. Но во время крещения он присоединяется к Господу и делается Божьим человеком. В этот момент человек может стать тем, кто будет служить Богу. Где вы не согласны? Скажите мне.